Привет, дружище! Я тут Макс Вехов тебя приветствует. Захотел, вот, вот крем у меня остался. Тут делали, вот, мать сделала тот самый тортик вкусный. А я хочу. Крем еще он мокрый, вот, есть шаяна Вот, да, подумал, хочется есть что-то сладенького. Можно, конечно, купить было бы что-то. Там вафли, хуя хуляфли, печенье какое-то юбилейное. Так от него, блин, толку никакого. Короче, решил себе сделать из продуктов, что-нибудь вкусненькое, сейчас буду делать, а ты будешь зрителям, как я буду делать, вот, как бы, куда же камеру поставить, ладно, короче, что мне надо, мне для этого надо, мне для этого надо, мне для этого надо, тарелку надо, сейчас, Камеру поставить не буду достаточно Музычка моя, э, диджей колблю и треки новые. Так, вот, зашел никто куда. -то. Камеру поставить, правда, блин, не очень удобно. Вот, короче, как-то так. конечно особо нету таких супер -пупер. так ну вот сейчас чтобы время так сказать зря не расходовать сейчас подключим это самое вот, ставлю этот как его. сковородочку масло влью масло полью туда пускай оно нагревается от диджей колдун. мозочка обскоягает. Ничего не запачкать. Так, Сюда тоже масло нальем. Муки немного. Два ну, яйца, наверное. Вот. Немного масла. Принципе, хватит. Так, яйца какие-нибудь. Так, яйца можно и одно. Не обязательно два и три. Можно и одного хватит. Мне небольшой, небольшой нужен этот самый вот так мы на сентябре живем. Там. Лучше, конечно, служанку-то нанять. Если или женой, конечно. Вот, ну, уже... жена тоже не служанка, в принципе. Зал как в постель, то тоже прикольно. Ну, я сейчас не женат. Вот. И, честно говоря, особо не печалюсь. Вот. Что такое брак? Брак это узаконенная проституция. Так сказал, кто там сказал так. Этот как его. Э, кто ж так сказал? Б Б. Не помню. Кто. Короче, какой-то писательчик, какой-то философ. Не как Ну, короче, не помню, кто там. Короче, кто-то сказал. Что там он сказал, блин, пофиг. Так, вот для этого нам понадобится такой прибой, лопатка такая, ну и вот ложечка. Сейчас помешаем это дело, Чуть. яйцо, Бука и масло подсолнечное, все, в принципе ничего не надо, ну еще можно этот как его, как его называют, ну ложкой, забываю, миксер, о, вспомнил, ну я без миксера, вот надо вложиться в 10 минут желательно мне чтобы не монтировать видео вот это там 20 минут 15 минут вот я так делаю или час какой-то там будет еще не хватало на целый час тоже слишком так что -то маловато что-то можно еще водички подбить Сюда их можно воды подвинуть. Можно и так. Ну а будет такое вкусное. Вкусное, превкусное. Чтобы оно хрустело в эту... Там Польшу поехал вкалывать, рабом стал. Нам и тут хорошо на Украине нашей, на родине, матушке земле. Нафиг нам-то Польша. Рабы, блин, за деньгами гоняются. Ну и что? Не жизнь, а ад какой-то у них. Нет, чтобы здесь бизнес открывать, они там что-то делают. Налогов боятся. О, все, а? готовенько, оно ну, у меня что, оно беленькая все. Вот, теперь мы загрели эту, ой, что-то сильно загрел, ну ладно, что-то оно это. Да. Огонек меньше сделаем. разогрел сильно этот сковородочку я. Сейчас моя дымится, Ну, женщина, живу, женщина, рука легкая. Ну, у меня тоже, в принципе, легкая. Я как не зайду в магазин или куда-нибудь так. За мной сразу очередь выстраивается. И все начинают возмущаться, что, что я это долго. То, что-то покупаю или... Что-то на ксероксе там или на распечатываю что-нибудь. Ну так скажи спасибо. Что рядом со мной стоишь. Вот. С, так, с таким VIP персоной Вот. Ну, сразу подгорело, можно сказать, сейчас мы перевернем. Моментально, нифига себе. Ну, мужское то дело блин готовить вот такие вещи ну еще что, сейчас что-то придумаем вот сейчас ты увидишь сейчас ты увидишь не то что надо но сейчас я уже все сказать Выберу все что надо. Да. Получилось как раз к тему. Сейчас. О, красота. Все, это можно постирать, как говорится. Ой, ты испугала меня. Так, вот оно, смотри. Мое творение. Вкусненькое будет сейчас. людей нас смешил сейчас переложить как-то вот. ну ничего так, для этого для этого я вещаю чтобы вас веселить я конечно не клоун. кому-то там кто-то там в семейной жизни зачах и думает что у него горит чах а вот. чах хорошо это когда денег нормально много и дети не голодные есть деньги на образование а не каких-то бомжей вот нафига бомжи бомжей и так он хватает. вот хватает детям надо заводить детей чтобы дать им образование хорошее ну вот в принципе штука готова на фото я сделаю цветной этой штуки сейчас вот ну все, оно почти, практически готово, сейчас я его доделаю и буду уже кушать с кремом. Фотку, фотку. А, ну да, фотки я две сделаю, а может я одну. Посмотрим. Все, музычка играет DJ Колдун моя. Все, пока-пока. Подписывайся на мой канал.